Спасибо, дорогие друзья! Спасибо, что вы этот... Час свидания настал, все в огне я горю, И тебе, милый мой, О любви говорю. Ну, ласкай же меня, Будь смелее со мной, Чёрт с тобой! Чёрт с тобой! Чёрт с тобой! <свят> Никто не задумывался над тем, что Путин, согнав очередной митинг у крепостной стены, умудрился поблагодарить людей за поддержку собственной персоны этой исторической победе. Не то чтобы до официального объявления его победителем, а еще и до окончания подсчета голосов. К чему такая спешка? Или быть может это был прокол? Вы не знаете, зачем вылать в усы, А зачем это вообще понадобилось гаранту олигарха феодального строя, панически боящимся незнакомых людей? Которых выгоняют с улицы площадей, где планирует появиться этот недогосподин. Настолько трусливый, что даже ни разу не соизволил появиться на дебатах. И ведь тщательно отобранных клону, ничем ему не угрожающим. Слушай, что-то мне не нравится звешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. А чего еще можно было ожидать от мошенника, всеми силами пытающегося убедить доверчивых граждан, собственной незаменимости. Разве мало он сделал для того, чтобы всякими хитростями и уловками, идущими вразрез не только с конституцией и страны, но и со здравым смыслом, аварно превратить случайно ухваченную должность в свою основную профессию? Наивный. Он и вправду полагает избежать уголовной ответственности за все содеянное, уверовав в свое законодательство и надеясь на своих ставленников судейских и правоохранительных структурах, Дичь! Дичь забив свою тупую башку похабными анекдотами, напрочь позабыл этот решивый блупец мудрость одной из некленных народных поговорок. Сколько веревочки не виться, все равно конец будет. А ведь уже недалек тот час, когда с него обязательно спросят за все и спросят полна не позабыл про членов его преступной шайки, соучастников и писпешников. Мадам Короткая, это копия постановления, это ордерочек. Можно сразу и въезжать. Что ж вы, могли бы хоть бумажкой обложить? Какая вы неосторожная. До свидания, мадам Короткая. До свидания. Час расплаты можно лишь отсрочить, но не избежать, чего он вполне предсказуемо и добивается, невзирая на то, что ему уже давным-давно никто не верит, явственно узрев его гнилое мтро. Неужели ему не стыдно вот так выходить преднастребь с собранным клаком, всеми силами, призванной демонстрировать монолитное единство общества? направленная лишь на задурманивание сознания подавляющего большинства, неоднократно им оболваненного гражданского населения, уже настолько его откровенно ненавидящего, что без мата просто не сформулировано. Полагаю, стыдно, очень стыдно, но в той системе, что он же сам и создал, власть дарует безнаказанность и богатство. Утрата же ее автоматически влечет за собой разорение и возмездие. Причем это касается не только этого окыра, но также и всех членов его шайки, чрезмерно разжиревших за чужой счет и страсть, как нежелающих, расставаться ни с незаконно присвоенными капиталами, ни со свободой. он гарант сбережения краденого в корыстных лапах откровенной швали, уже много лет корчащей из себя некую элитку. На то и было направлено заранее организованное представление, чтобы убедить наивных граждан во под всеобщей поддержке главного жулика с завидным постоянством их обирающего и их же систематически унижающего. Все прекрасно понимают, что легитимность этого ничтожества Равнокруглом нулю, Ибо в Конституции страны, которую никто не имеет права изменять, кроме того, кто ее принимал, то есть гражданского народа населения страны, что говорит о нелегитимности всех ветвей самозванной власти, прямо причастных к узурпации власти, четко сказано об ограничении президентского периода правления одним разом, два срока, подряд. И ничего не говорится в основном законе страны, про два раза, по два срока. Про три, четыре. Этот мошенник уже был однажды в истории нашей страны, ее президента. И как ни странно, именно два срока подряд. Не правда ли? Потому и пришлось ему, невзирая на всю свою грезгливую ненависть гражданам нашей огромной и несчастной страны, играть очередной спектакль. Перед благовременно согнаной ангажированной флаги в очередной раз пытаясь облакошить доверчивых граждан, даже и не думавших принимать участие в этом шабаше. Однако спешка, с которой было организовано данное представление, состоявшееся еще до окончания псевдоголосования, вызвала лишь истерический смех и неподдельную иронию среди многомиллионного гражданского населения, превратив свое представление на веселую цирковую плаунаду с Петрушкой и скачущим по пустой сцене. Понятно, что эти настроения не могли не уловить более понятливые члены ожиревшей хунты, которые однозначно осознали, что пар ушел в свисток, представление не проканало, нужно что-то делать. В связи с чем было организовано внеплановое представление, все с тем же Петрушкой в главной роли, обозвали этот спектакль достаточно громким наименованием. У одних вышибающим слезы умиления, у других истерического хохота. Обращение Владимира Путина к нации: Каково, а? Прям в духе фашиста Германии лишь фамилия любимого фюрера изменена. Но какого те? А вы случайно не задумывались, почему с таким завидным упорством нам пытаются внушить мысли о непререкаемой легитимности абсолютно нелегитимного самозванца. Открою небольшой секрет. Мошенник, несомненно надеющийся избежать уголовной ответственности, всегда старается навязать жертве чувство сопричастности в содеянном, тем самым пытаясь вызвать в ней чувство собственной вины за произошедшее, что вынудит жертву не искать справедливости в законодательном поле посредством обращения в правоохранительные органы, стоящие на его страже а мошеннику, соответственно, избежать уголовной ответственности. Вот и вся цель этого совершенно бездарного спектакля, прикрывающего абсолютно лживые цифры якобы всенародной поддержки ихнего кандидата. жулики! В этом мире уже практически не осталось наимных людей, свято верующих в легитимность мерзавцев обворовавшего самую огромную и богатейшую страну. Но на Альфа Центавра пока, видимо, об этом не ведут. Либо уже спешно готовится к вынужденной эмиграции, к конгломерату своих досточтимых партнеров, оставив нам разоренную и растерзанную Родину. Будем делать вид, что мы этого не понимаем? Или наконец-то отправим всех этих мошенников, именующих себя элиткой туда, где им место? Ну, надо. Заждались уже этих три полярные зоопарки и целинные земли благороднейшей тундры. Ну, будете у нас на Колыме... <как> будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Счастливо. Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен. Вместе мы обязательно добьемся успеха. Все, кино не будет. Электричество кончилось.